Мы находимся в Пекине, в одном из самых огромных мегаполисов мира. Нам нужно помыть машину. Вот вы можете осмотреться, где мы нашли место, чтобы помыть машину. и А, на туси, Добрая старая леди поможет нам помыть машину. А песик, да, 20 юаней, в принципе, нормально цена. Песик, наверное, здесь вместо этого, вместо ресепсии. собаки это хорошо, все любят собак. лава, май алла вот это будет помоешь нам машинку? Че решил сделать с моей ногой? Ты что, ссать на неё собрался? Hyundai Елантра. Что это такое? Визуально это пушка-гонка. Визуально она именно такая. У нее прикольные фары, что сзади, что спереди. И причем, что сзади, что спереди, они очень похожи на машины других марок. Интересно, почему? Вот внутри, опять же, вот эта вот панель. Она тоже с другой машины. Я не буду говорить, откуда все это сделано. Вы это знаете лучше меня, как бы еще обзовете потом дурачком, потому что все это и так знают. Но все вместе, все вместе, это весьма приятно и удобно сделано. Второй ряд Hyundai Elantra, он есть, и спасибо ему за это. Здесь нету ни дефлекторов кондиционера, ни люка. Единственное, чем мы можем порадоваться, это вот то, что здесь есть углубление в крышу, чтобы мы могли от головой нормально входить в случае ямок. Также у нас есть три ремешка, чтобы пристегнуть троих не знаю, какого размера должны быть люди, чтобы втроем тут поместиться, но явно не моего. И есть и зафиксики для детей, что, в принципе, уже вполне достаточно для среднестатистического владельца Hyundai Land. Барсеточки забыл. В старых моделях, которые были выпущены там э, в начале 2017 -го года, многие обзорщики говорили, что проблемы с шумкой. Вот мы сегодня катались, сколько, наверное, километров 100 мы уже проехали, на разных скоростях, там от 20 до 120. С шумкой никаких проблем не было. То есть обычная, стандартная шумка для такого класса машин. То есть ни хуже, ни лучше той же самой коровы. Мы поедем на место съемки. В этом нам поможет? За граница нам поможет. Запад с нами. Запад с нами карплей присутствующий в этой машине на самом деле Вот я сегодня первый раз в жизни пользуюсь такой штукой как CarPlay. и я очень-очень-очень удивлен тем насколько это классно сделано на самом деле вот самое топовая мультимедиа это та в которой есть карплей потому что вот эти вот все вещи навигация музыка внутри радио никому это не нужно блин это все уже не знаю это да все равно, что в машину поставить по Патефон сейчас. Вот CarPlay для тех, кто, естественно, пользуется iPhone, ну и какая-то альтернативная программа для тех, кто пользуется Android, она полностью решает все проблемы. Потому что даже если у вас стоит отличная навигация в машине... Ну, конечно, не лезь на мою дорогу. Если у вас стоит отличная навигация в машине, все равно неудобно лезть туда пальцами, вытыкивать что-то еще. Гораздо удобнее взять телефон в руки, набить нужное место там и все. И вот вы имеете то же самое на экране своей машины. Все чертовски просто и все очень удобно. Более того, у нас китайская машина. В ней мультимедиа может быть только на китайском, корейском и английском языке. Казалось бы, откуда здесь возьмется русский язык? CarPlay решает и эту проблему. У нас сейчас навигация полностью на русском языке. То есть нам показывают, что через 900 метров у нас поворот на Эльцентхань-Роуд. Вот. Прибытие пишется на русском. Ну, в общем, вся полностью Мультимедиа стала русской Музыка на русском, все на русском Считаю, что в каждой машине должна быть Во-первых, розетка, во-вторых, CarPlay По расходу в данной машине Все, ну, ожидаемо мы проехали сегодня уже порядка 100 километров, и наш расход в смешанном режиме город-пробка, трасса, город-пробка, город просто трасса с пробкой составил 8,5 литров на 100 километров дороги. Для двигателя 1.6 вполне себе норм. Но если вы водите немножко более агрессивно, чем мы сегодня, сегодня потому что мы все едем очень расслабленно. У вас была скорость 120 в черте города. Куда это вы так спешите? Блиц, блиц, скорость без границ? Ник Лично я в жизни вожу агрессивней И на таких двигателях у меня обычно получается расход по 10 литров А если у меня еще и плохое настроение, то получается по целых 12 Будет здесь такое или нет, ну я не знаю Сегодня, честно, нет, сегодня у нас отличные места Вот смотрите, зелень, вокруг все хорошо, птички поют сегодня нету настроения и сама машина не располагает какому-то агрессивному вождению, потому что она она это не умеет. Она умеет комфортно, спокойно довозить нас из одного места в другое. Что собственно и в первую очередь и должна делать машина. Вот эти вот все ваши вот Жогова, вот эти вот... О, поехали быстрее, конечно! Нужно со светофора всех сделать, ведь это же для этого вы и сели за руль, конечно. Нет, за руль мы все изначально садимся, чтобы переместиться из одного места в другое. И именно с вот этим вот наша чистая, пока что еще, надеюсь, машина справляется. Климат-контроль. Он у нас здесь есть. В нашей комплектации он простецкий. У нас есть пародия на экран, на которой, на самом деле, она просто такая темненькая, но в ней постоянно горит надпись Clean Air которое означает то, что машина чистит воздух внутри себя. Это такая фишечка Китая и в том числе Пекина, потому что в городах очень грязный воздух, а все мнят, что нужно его чистить постоянно. Это скорее маркетинговый ход, потому что, ну вот оно здесь горит, оно горит постоянно. Работает оно постоянно или нет, никто не знает. На нее можно потыкать, там, пошкрести ее, ну никакого понимания это не даст. Кроме того, что нужно втыкать периодически в экран и смотреть, что мы уже проехали наш перекресток так, километр один, наверное. Что касается обзора в этой машине. Обзор здесь просто обычный. Мы видим все. У нас есть зеркала. Но зеркала, на мой взгляд, здесь вкусовщина. То есть, по сути, для легковушки они вполне себе нормальные. И в них все видно. Но лично я привык вот к вот таким вот огромным лопухам. Не знаю, как бы... Вот, на мой взгляд, чем больше зеркала, тем лучше. При этом он должен стильно смотреться. Вот. Как хотите, инженера, так и совмещайте. Но в зеркалах обзор нормальный. Что здесь самое прикольное? Здесь есть обзор сверху. Мы открываем наш люк. Высовываемся вверх. И мы видим больше. У нас обзор все 360 градусов. Просто великолепно. Я не знаю вообще, законно это или нет. Но мы закон не нарушаем. Вот, опция забавная. Для кого она сделана? Она сделана, опять же, для, как я сказал, машина для молодых девушек. Вот если у молодой девушки, которая за рулем, и которая само собой не пьет. Есть подружка, которая чуть-чуть развлеклась, ей весело, ее нужно немного остудить, просвежить. Поднимаем ее вверх, оставляем там на пару минут, потом затаскиваем назад. Во-первых, у подруги новая прическа. Во-вторых, подруга явно уже протрезвела. Профит. Что мне еще нравится в этой машине, это звук поворотника. Он такой... Не знаю почему, мне очень нравится Он такой мягенький, хорошо слышно. То есть ты никогда не провтыкаешь, что у тебя включен поворотник Ты его не забудешь выключить Но при этом он ненавязчивый. Приборка На приборке есть мини-компьютер В котором есть мини-информация о расходе в данный момент О скорости, ну в общем все стандартные вещи В общем приборка информативна, спокойна, нормально В белых красивых тонах И еще что мне очень нравится Можно регулировать э, подсветку приборки Мы можем ее убрать в ноль А можем выкрутить в самый просто выжигающий Взгляд э, Режим. Это великолепно, когда ты едешь по трассе ночью. То есть, когда у тебя нет освещения над головой, то есть, все вокруг темно. Чтобы тебе не выжигало глаз приборка и мультимедиа, вот это дело можно подкрутить. И ехать будет гораздо удобнее. Потому что была машина, на которой я ездил, и в ней этого режима не было. И, боже мой, это было такое страдание. Просто я ехал, и я просто чувствовал, как мои глаза выгорают потихоньку. Вот почему ты... Что вы... О, ты вот смотри на этих людей. Вот смотри. Вот он обгоняет по встречке, когда я показываю поворотник. Ты молодец, парень. Езжай отсюда. Понакупай от Ауди. Щеблы. У нас сегодня под капотом 1.6 литра. Без турбин, без ничего. Просто гольный атмосферный 1.6 литра. Который позволяет этой машине разгоняться до сотни примерно за 9 секунд. Абсолютно стандартный показатель для кредитных тошнотов. Действительно решающим козырем для меня взять эту машину на обзор был и внешний вид. И этот внешний вид действительно может заманивать. И вот как это происходит. Пс. Машина нужна. Есть. С фарами Ягуара, <связь> с жопой ланцера, всего лишь в 4 раза дешевле Ягуара. Класс. Надо? Да. Пошли Пойдем посмотри. пока. А что, а что так гашево отдаешь? Сейчас посмотришь. Это она? Это она? Вау. И смотри, не обманул, а. Фара, фара настоящая. Смотри, как у Лансера. Диски прям, пушка, гонка, тачка, вау. Красота Ягуар! Реально, смотри! Просто Ягуар! Вот это классный. Чё это такое? Ты чё мне подсунул? Опять ты? Ох ты гнида! Ты обещал другое, сволочь! Компоновка в этой машине на самом деле выполнена очень хорошо. Вот, на мой взгляд. ну конечно, само собой субъективный, но у кого он не субъективный? Во-первых, как уже было сказано, все на своих местах. Отличный подлокотник, с которого легко брать э, чак и пп, все это дело переключать. Притом на нем вполне достаточно места, чтобы разместили локоточки даже два мужика. Вот, рука оператора вполне себе помещается. Затем подстаканники, опять же, на своем месте. То есть, если сюда поставить бутылку, она не будет вам биться в руку, когда вы будете переключать скорость. То есть, э, она специально утоплена и довольно такой продуманный хороший момент. Плюс сюда же отлично помещается iPhone. Потом, э, мне очень нравится вот эта вот полка. То есть, когда вам нужно подзарядить телефон или подключить его к CarPlay, вы ее раздвигаете, все это дело втыкаете, и оно работает. Если же вам это не нужно, вот это вот некрасивая вещь, то есть вы ее просто задвигаете, и, смотрите, получается все очень-очень прилично и красиво. Корейцы, по-моему, большие молодцы, что все это так сделали. Здесь же у нас наверху находится очечница. Кстати, оби... О! Слушайте, очечница-то люксовая, она обита... Тряпочкой, чтобы ваши очечи тут не брынчали, пока вы по ямкам едете. Это зачет. У нас есть регулировка зеркала, регулировка наклона фар и. Кстати, а стекла у нас автоматические? Нет. Автоматическое у нас стекло только водительское. Но я опять же напоминаю, что у нас комплектация за миллион рублей, которая считается практически самой вот такой нижний. Вышняя комплектация, конечно же, имеет в себе огромное количество всевозможной электроники, там чуть ли не адаптивного круиз-контроля, то есть ну там прям нашпиговано, как будто просто вот так фигачили туда все, что только можно. Нужно ли за это переплачивать порядка 200-300 тысяч рублей, при этом получать двухлитровый мотор? Ну, чистая вкусовщина. Ну, вот, кому-то это просто не нужно, а кому-то без этого не мило. Решать, господа, как всегда, вам. Руль выполнен из такого, не знаю, за резин, Пластика, дельмантина, кожи зама, как-то так, который вполне себе приятен. Единственное, что вот этот элемент клаксона он такой прям. Пианики. мультируль ничего лишнего в себе не имеет есть, есть телефон управление музоном бортовым компьютером и в принципе все понимаете то есть действительно есть все что нужно все на своих местах и вот даже не, нет, нет чего докопаться на мой взгляд все очень удобно небольшим минусом но ну, опять же для мужской аудитории станет то что нельзя вот разложить рогатку полноценно В процессе обзора мы, нашей командой, коллективным разумом нашли, как отключается Clean Air. Clean Air. отключается вместе с кондиционером. То есть, как только вы включаете кондиционер, он начинает чистить вам воздух. В принципе, логично. Потому что любой кондиционер в любой машине работает через э, фильтр. Воздушный фильтр кондиционера. Он есть во всех машинах. Но, чтобы сделать это маркетинговой фишечкой, нужно поместить лэбочку Clean Air. Тогда денежки потекут рекой. Хитрый коллег. Дисплей мультимедиа сделан очень добротно. Нужно ли мне больше или лучше там разрешение? Да, наверное, нет. За вот такие деньги меня все абсолютно устраивает. Более того, камера заднего вида просто отличная. Мне кажется, она может даже посыпаться через камерой заднего вида BMW. То есть все видно очень четко. Единственное, что ее расположение, да, вы видите, вот эта вот белая полоса, это наш бампер сзади. Наверное, наверное, они должны были просто просверлить вот эту вот такую дырку в бампере, чтобы он нам не мешал. Тогда все было бы вообще отлично. Но с другой стороны, как бы смотрелась эта дырка визуально, думаю, не очень. Так что дисплей однозначно зачетный. И камеры тоже Еще из интересного в машине У нас есть кнопка Drive Mode Которая переключает режимы работы коробки И спортивный есть режим Есть режим эко, есть нормальный Который никак не отображается на приборке Есть ли между этими режимами разница Я, честно говоря, не знаю Но вот на режиме Sport Двигатель более шумно работает при Притом скорости но особо не прибавляется Это такая кнопка плацебо Мы ее ставим в режим Sport И звук Sport у нас есть Но в плане динамики не особо изменяется Опять же, это как клины вот в этом плане корейцы тут, видимо, прочухали маркетинговые фишечки и строго им следует. Да. Отлично! Деньги. Для тех, кому интересно, как вы сегодня видели, мы были на автомойке. Такая вот э, лакшери автомойка в деревне стоит порядка 20 юаней. Точнее, мы и заплатили 20 юаней. Такая мойка включает в себя внешку полностью и салон с кондиционером и чисткой ковриков. И тут, видите, все протерли. 20 юаней на сегодняшний курс это 200 рублей, но это нижний сегмент автомоечек. при том он нижний в плане цены, но я бы не назвал его нижним в плане качества. ландер действительно выделяется своим внешним видом является это решающим фактором при покупке но тут каждый решит для себя сам если опять же вернуться к комплектации дешевая комплектация которая стоит всего лишь 1 миллион на самом деле удовлетворит потребности довольно большого количества клиентов в компании hyundai которым нужна именно машина перевозящая их из одного места в другое при этом Пока она будет стоять в паркинге или на открытой парковке, и вы к ней будете подходить, она будет вам действительно доставлять эстетическое удовольствие. Если только не смотреть на клюв спереди. Там это не так хорошо. В конечном итоге, вся Элантра сводится к чистой вкусовщине. Устраивает ли вас ее движение, устраивает ли вас ее внешность? Скорее всего мужчину эта машина будет устраивать не так сильно разве что в максимальной комплектации и двухлитровым двигателем что можно было бы повыделываться на дороге но если вам это все не нужно и вы простой водитель который вот в первую очередь беспокоится о своей безопасности о своем комфорте и о своем кошельке не в последнюю очередь то хендай лантр это ваш выбор большое спасибо за просмотр надеюсь вам понравилось а раз вы досмотрели до сюда скорее всего вам понравилось так что давайте ставьте лайки и подписывайтесь дальше будет еще интереснее